Заключение. Да ладно, я еще слишком, блин, молод. Мне нельзя прекращать тренироваться. Друзья, всем добро пожаловать, всех приветствую! Скорее всего, на это видео попали по предыдущему, где я рассказал, как я слил свою форму и почему это произошло вот от этой к этой. И в этом видео, наконец-таки, у меня есть на руках результаты МРТ пояснично-крестцового отдела. Также в этом видео я расскажу про заключение, что это такое, действительно ли это все, the end, конец моей спортивной карьеры почему это произошло и что вам нужно сделать для того, чтобы с вами такого не случилось. Поэтому это видео будет полезно каждому, кто занимается в тренажерном зале, каждому, кто учится, особенно кто работает сидя. Так что приятного просмотра. Итак, результаты. Сначала я прочитаю заключение, потом вкратце разберу каждый пункт и мое небольшое видение по поводу этого. И, соответственно, подведем небольшие итоги, стараюсь видео не задержать. Поехали! Заключение. Кстати, МРТ стоит 2500 рублей в Ульяновске для тех, кто, возможно, кому интересна цена. Заключение. МР-картина дегенеративные дистрофические изменения пояснично крестового отдела позвоночника. 1. Протрузии дисков L3, L4. 2. Протрузии диска L4, L5. 3. Грыжа диска L5, s 1 4. И да, я уже, скорее всего, вижу, кто-то, возможно, хотел написать или хочет написать. Диман, какого... Доломал свою спину своими становыми приседаниями. Каким образом с тобой, блин, это произошло? Ты же соблюдал технику, ты же там тренер и так далее. Об этом позже. Идем дальше. Умеренный спондилартроз на уровне L4, S1. И все это только пояснично-крестцовый отдел. Также... Здесь, конечно, есть более такие точные уже описания вот этого всего, об этом чуть попозже, и поясничный лордоз сглажен. Также признаки распространенного межпозвонкового остеохондроза наиболее выражены на уровне 4 S1. И также важный момент. Если ты смотришь это видео, интересуешься бегом, легкой атлетикой, в принципе, любишь бегать или как-то с этим связан, то специально для вас рекомендую посетить канал этого парня, потому что на его канале вы можете найти полезные видео по технике бега, разбор каких-то фишечек. Нюансов и он специально обратился ко мне, потому что мои подписчики довольно лояльные. Я прошу вас перейти к нему на канал. И если вы найдете что-то для себя полезное, то, конечно, можете подписаться. Но в любом случае, прошу посмотреть хотя бы один фрагмент и написать самое главное отзыв как можно его контент улучшить. Потому что вы знаете, как. Тяжело начинать вести свою деятельность на YouTube, YouTube-канал, Instagram вести. И каждый отзыв, особенно на начальных этапах, каждый лайк, каждый дизлайк, вообще любая оценка очень сильно может помочь. И, конечно, очень сильно греет душу. Поэтому ссылочку на канал парня я оставлю в описании. Обязательно переходи и зацени. Поехали. Что такое дегенеративно гистрофические изменения позвоночника? Это значит, что вот мне сейчас 18, и мой позвоночник, он... Где-то лет на 40, возможно, 50, в общем, он износился, он просто жестко постарел. Как такое произошло, сразу скажу. Я прочитал много-много информации, реально начал много-много копать после того, как увидел результаты этого, этого МРТ. Наверное, часа 2-3 просто сидел, думал, думал, думал, много было мыслей и начал искать возможности. А как мне все это дело исправить и что это для меня означает? Так вот, к чему я пришел. Вот эта штука, остеохондроз, и в принципе, почему у меня такой старый позвоночник, это не из-за тренировок в зале, точнее, это не является причиной. Основная фигня в том, что позвоночник стареет, когда питательные вещества до него не доходят, соответственно, он высыхает, вот эти вот диски начинают стираться, и это происходит из-за того, что я веду сидячий образ жизни. То есть, да, я как бы тренируюсь, я много тяжело, много тяжело тренируюсь, но тем не менее этого недостаточно, наоборот, даже в какой-то степени вредно, потому что для того, чтобы питать наши позвонки, Нужно вести активность мышечную, то есть у нашего позвоночника нет своей кровеносной системы Соответственно, позвонки питаются за счет диффузии Это значит, что они питаются только в том случае, если ты что-нибудь делаешь Например, ходишь, кстати, очень крутая штука для того, чтобы была профилактика Какие-то экстензии, гиперэкстензии, декомпрессионные нагрузки Даешь на позвоночник в виде, опять же, гиперэкстензии, либо специальные гимнастические комплексы и что было со мной, почему я это получил. Но перед этим, ребят, хочу выразить вам огромную благодарность. В прошлом видео я просил вас написать в комментариях, а почему вы вообще смотрите мой канал, почему вы на меня подписаны. И на данный момент видео набрало уже в свыше 7000 просмотров, там больше 400 комментариев. Я все прочитал, на все ответил. Просмотры до сих пор добавляются, комментарии добавляются. Также все просматриваю, все отвечаю. Просто сижу каждый раз с улыбкой, читаю... Очень, реально, безумно приятно. И я говорил, что это может повлиять на мое решение, и вы действительно повлияли, так что решение принято об этом чуть попозже, в конце этого видео. И знаете, я даже не подозревал, что ваши комментарии, вот такая активность, настолько сильно влияет на продвижение ролика, потому что мои ролики в среднем, ну, редко, когда собираются за 5000 просмотров. Здесь же, благодаря вашим комментариям, благодаря тому, что вы ставите лайки, либо дизлайки, в принципе, вы любую активность, ролик продвигая youtube его ранжирует показывает на новую новую аудиторию новая аудитория приходит и также становится подписчиками также комментирует смотрит видео и поэтому если ты мой подписчик ты да в принципе зритель которому нравится чем я занимаюсь и хочешь меня поддержать то прямо сейчас просто напиши в комментариях любое слово в поддержку этого видео для того чтобы оно начало продвигаться и ранжироваться а если есть возможность то и поделись с другом потому что это видео будет уверен полезно всем кто собственно имеет дело с тренажерным залом или сидячей работой можешь написать слово восстановить либо какие-нибудь предложения с этим словом для того, чтобы поисковая система это слово оптимизировала А мы продолжаем Две причины, это недостаток питательных веществ из-за неполноценного питания И второе, это сидящий образ жизни, когда я мог сидеть, допустим, утром я просыпаюсь Сижу в школе 8 часов, потом иду, допустим, на тренировку Там силовая работа на уже изношенный уставший позвоночник Потом опять сижу 8 часов или еще больше То есть это реально дофига во сне также нет никакой активности, поэтому позвоночник фактически, ну, почти никак не питается, насколько я предполагаю. Соответственно, это приводит к тому, что вот из-за недополучения питательных веществ просто позвоночник начинает сыхать, застаревать. В общем, как угодно это называйте, но фишка в том, что он очень-очень сильно начинает стареть. Что нужно сделать для того, чтобы такого не произошло? На самом деле все просто. Если ты сидишь, то вставай хотя бы каждые полчаса, ну ладно, хотя бы каждый час, но делай какую-то физическую активность. Желательно час посидел, встал, и минут 10-15 ты делаешь какие-нибудь декомпрессионные нагрузки в виде гиперэкстензии, либо ходишь, либо быстро ходишь, либо приседания, лучше вообще все вместе. Тогда, скорее всего, у тебя не будет особо никаких проблем с позвоночником, и ты будешь чувствовать себя хорошо. В моем же варианте я этого не делал. Почему я этого не делал? Потому что я не придавал этому такое сильное значение. Я был уверен, что мой, мой, мой позвоночник, он блин выдержит он титановый но оказалось как как это обычно бывает это не так поэтому на уже истонченный позвоночник уже довольно старый позвоночник накладываются следующие проблемы то есть представьте когда со ослабленной спиной я даю себе бешеные предельные нагрузки с максимальными весами там приседания те же самые на один раз становая на один раз то конечно это будет не так Здраво, как, например, если позвоночник был более здоровый, да, получается вот такая тавтология. Поэтому есть, конечно, шанс больше травмироваться, есть шанс больше получить протрузию, либо грыжу, но ту же самую грыжу, условно, я не получил в зале, по моим предположениям, потому что когда ты получаешь грыжу, ну, логично, ты будешь это как-то чувствовать. Да, конечно, там гормоны играют. Возможно, ты поначалу не чувствуешь, но на следующий день ты 100% ее почувствуешь. В моем же случае, как это было, я работал целый день, наверное, часов 13 просто сидел, фактически не вставая, Но окей, я вставал там, может быть, каждые 2 часа, но просто не делал, конечно, никаких гиперэкстензий, вставал, просто там сюда пошел, туда пошел, еду взял, еще что-то такое. В общем, вы поняли, поясница реально болела под конец дня и прям болела как-то так, ну, непривычно, что ли И вот на следующий день, когда я проснулся утром Я просто в шоке был от того, насколько жестко у меня болит поясница Первый день болела, я думал, ну окей, возможно, это что-то просто там защемилось И все будет хорошо на следующий день Второй день она не, происход... не проходила, продолжала также болеть И на третий день уже я сделал МРТ, потому что на третий день она также не проходила так что, скорее всего, я не то, что получил, скажем так, добил вот эту грыжу, возможно, своей сидячей работы. Причем сидел, я не, конечно, вот так вот идеально ровно, да, с полностью сохраняя вот эти все прогибы поясницы. А когда-то ровно, когда-то вот так вот, когда ты вот так вот. Ну, в общем, вы все знаете, мы все так сидим, особенно когда сидим долго, потому что вот с такой вот ровной спиной, конечно, ты сидеть устаешь. То есть первый ток – это у меня очень-очень старый позвоночник. Второй – это протрузии дисков, две протрузии L3, L4, L4, L5. Это примерно вот здесь, вот где-то вот внизу, то есть L5 – это самое последнее, где крестец, L4, L3 – чуть повыше. Кратко, что такое протрузия? В нашем позвоночнике есть межпозвонковые диски, которые состоят из фиброзного кольца и пульпообразной жидкости внутри. Протрузия – это когда идет чрезмерное давление на уже ослабленный позвоночник, как в моем случае, и вот вот эта вот пульпообразная жидкость, она еще не вытекает наружу, потому что кольцо фиброзно не разорвалось, но оно его смещает, тем самым надавлены какие-то точки, возможно, как-то может быть давя на нервы в каких-то случаях, насколько я знаю. И, в общем, это не очень хорошо. Но это еще не грыжа. А вот грыжа, это когда фиброзное кольцо разрывается, вот эта пульпообразная жидкость полностью вытекает наружу и, соответственно, может задевать нерв по некоторым вариантам. По некоторым вариантам есть теории, что не задевает, и все это как-то по-другому работает. Но, тем не менее, это вот самая распространенная тема. И получается, что да, у меня две протрузии, одна грыжа. Вот таким образом это все и произошло, ребят. Из-за того, что, повторюсь, ослабленный позвоночник, из-за неполноценного питания и ужасного образа жизни. Даже несмотря на то, что я много тренируюсь, казалось бы, 6 раз в день, иногда даже 2 раз в день, иногда 3 раз в день тренировался раньше, вот когда 3 раза в день, это было более-менее неплохо. Но если вы тренируетесь один раз в день или там 3 раза в неделю, то обязательно дома делайте какие-то специальные физические нагрузки. Просто лягте на коврик, там, буквально 5-10 минут уделите 3 раза в день. Это не так быстро. Долго, но ваш позвоночник, ваша спина реально скажет спасибо. В следующих видео я обязательно расскажу, как я буду это лечить, что я буду с этим делать, буду показывать комплексы, которые я это делаю, буду показывать в принципе все принципы лечения и как от этого можно избавиться. Да, ребят, небольшой спойлер, от этого можно избавиться, я в это верю. Причем не просто там как-то год, два года, три года, как это обычно говорят, а я постараюсь от этого избавиться максимально быстро, просто на бешеной скорости. И, конечно, все буду рассказывать и показывать на канале, поэтому обязательно подпишись, если ты это еще не сделал. И что у нас идет дальше? Умеренный артроз на уровне L4-S1. Небольшие подробности для тех, кому, возможно, это будет интересно. И самое главное, что... Да, это можно вылечить И да, примерно я представляю, как это можно лечить Конечно, первое, что может прийти в голову Это хирургическое вмешательство Это операция Но, к счастью, в мире и вот в России Последнее время есть люди, которые пропагандируют Иной расклад, когда организм, по сути наш, это жесткая система, которая способна к саморегенерации. То есть, как это работает? Например, у нас есть ранки, да, порезались, и организм все это регенерирует. То же самое с грыжей. Если у нас появляется грыжа где-то вот в межпозвонковых дисках, то организм это воспринимает какой-то непонятный объект, который не должен там находиться, что-то неладное происходит. И благодаря иммунной системе, эта грыжа начинает просто разъедаться, то есть фагоциты в нашем организме, если я не ошибаюсь, кстати, да, я забыл упомянуть, что я не претендую на правду, это лишь та информация, которой я владею на данный момент, могу ошибаться, так что все на всякий случай перепроверяйте и, конечно, не считайте это за истинную чистую правду, потому что так или иначе каждый случай может быть индивидуальным, поэтому этот процесс называется резорпция грыжи, что означает самоизлечение от грыжи организмом. Для этого нужно поставить специальные условия, об я сниму отдельный ролик, потому что это реально отдельная тема, и в принципе я стараюсь максимально сейчас эти условия создать для максимального скорейшего выздоровления. Кстати забыл сказать, также здесь есть дефекты шмор TLTH12 L5 позвонков. Это означает, что в вот этом межпозвонковом диске э, пульпообразная жидкость, она выходит не за пределы фиброзного кольца, а идет вверх либо вниз. И насколько я знаю, это связано именно с генетическим фактором. Если у тебя есть генетическая предрасположенность к этому, то есть человек рождается, у него в позвоночнике есть такое свободное пространство, куда, соответственно, эта жидкость может уходить. Это одна из теорий. Так что по этой теории это не приобретенная, а уже врожденная тема. И также по этой теории это никак не болит, никак не мешает, просто вот она есть и есть, и не хорошо, не плохо. И, конечно, вопрос, который, скорее всего, всех так волнует. А что мне вообще с этим делать? И могу ли я теперь заниматься с большими весами? Могу ли я заниматься вообще? Какие мои дальше планы, что я собираюсь делать? Конечно, сразу скажу, я не могу приседать, я не могу тянуть Кратко говоря, я убрал почти все осевые нагрузки По крайней мере до тех пор, пока не сделаю новые МРТ Или до тех пор, пока не почувствуют, что вот-вот уже можно Это значит, что ни приседа, ни тяги, ничего такого не будет Ни жима никакого стоя, ни сиди никакого жима В общем, это полная жесть что касается вообще насчет моих тренировок сейчас насчет моего организма что я могу делать что я не могу делать так как я говорил я еще сделал мрт на плечо и там тоже довольно неоднозначная ситуация то есть если допустим с позвоночником здесь более-менее все понятно информацию найти легко то повлечено как-то мутно запутанное до сих пор еще вполне не разобрался и мне нужно пообщаться с некоторыми специалистами также найти еще дополнительную информацию и, конечно в новых роликах я об этом расскажу как я хожу к специалистам для чего я хожу что я делаю что я пью какие какие таблетки, какие комплексы, в общем, все подробно расскажу. И получается так, что на данный момент мой основной фокус сместился на полное восстановление. Я ни в коем случае не отказываюсь от своих целей, достичь максимальных вершин фитнес-индустрии. Я хочу сделать максимально крутую форму, максимально эстетичную, безумно просушенную, с лучшими силовыми показателями в моей жизни силовыми показателями, которые будут вдохновлять и остальных людей. Например, та же самая становая тяга за 250, спокойно. Жим лежа за 170, за 180 даже хочу пожать. Но, конечно, сейчас все силы нужно бросить на восстановление. И получается, что я могу делать сейчас? Сейчас я могу стоя, например, делать какую-то изоляцию на трицепс. Сейчас я могу стоя поднимать гандельки на бицепс. Также сейчас могу стоя разводить вот в таком стиле плечи, потому что это не провоцирует боль. И вот в таком стиле. То есть, по сути, у меня есть несколько движений. Это раз, два, три, четыре, гиперэкстензия пятая. И на игры упражнение без особого пробуя нагрузки, например, взять гантельку в руку и вот на какую-то многоповторку делать. Могу сказать, что это максимально стрёмная ситуация, но, значит, что я вам, ребят, скажу? Я использую эту ситуацию для того, чтобы сделать форму еще круче, потому что сейчас я вплотную, прям максимально вплотную взялся за питание, я считаю абсолютно каждый день, что я ем, сколько я ем, сколько дефицит, сколько каких веществ, Сколько витаминов, минералов и как это все взаимосвязано Какие-то добавки типа хендропатракта В общем, все это есть И, конечно, об этом всем расскажу Чего стоит ждать вам, моим подписчикам на этом канале И людям, которые, в принципе, сюда первый раз пришли Возможно, еще не подписались Во-первых, я сниму полный цикл о своем восстановлении Как это происходит, как я это делаю Полностью все-все-все от и до во-вторых, свои тренировки, свое питание и, конечно, то, как моя форма будет улучшаться, даже несмотря вот на эту всю фигню. Кто бы что ни говорил, но я искренне верю, что я могу максимально быстро восстановиться. Я верю в свой организм, в свои восстановительные способности. И, конечно, я еще раз докажу, что фокус, он очень сильно решает. Так что добро пожаловать на мой канал. И оставайтесь со мной. И, конечно, как итог, я обещал сказать, что вам нужно сделать для того, чтобы избежать вот этих всяких неприятностей. Первое. Это, конечно, полноценное питание. Без него абсолютно никак. Организм нуждается во всех необходимых минералах, витаминах, макро- и микроэлементах. Второе. Это, конечно, правильный здоровый сон, потому что во сне организм восстанавливается, во сне наш организм растет. Третье – это правильная физическая активность, вне даже тренировочного тренажерного зала. Когда вы сидите, когда вы работаете сидя, или даже учитесь в школе, старайтесь вставать каждые 20 минут, хотя бы каждый час, и делайте нагрузку, особенно на вот эти вот длинные мышцы, потому что позвонки питаются за счет диффузии. И я вам гарантирую, если вы этого делать не будете – то рано или поздно у вас начнутся проблемы. Потому что эта фигня, она начинается тогда, когда вот у людей возраст 30, 40, 50 лет. Но если ты при этом еще, и вот допустим, как я, занимаешься в зале и дополнительно нагружаешь ли позвоночник, то оно может возникнуть вот как у меня. Поэтому обязательно задумайся, не поленись, потратить 5, 10, 20, 30 минут своего времени для того, чтобы твой позвоночник остался здоровым. Твой организм скажет тебе обязательно спасибо. И четвертый пункт это следить за состоянием твоего организма. Вот, допустим, я никогда в жизни не делал МРТ. И, наверное, бы и не делал, если бы мне ничего не болело. Но как раз таки это очень большая ошибка, потому что не зря нам проводит всякие предварительные обследования допустим, каждый год, для того, чтобы на ранних стадиях максимально ранних стадиях, выявить проблему так ее будет вылечить гораздо легче. Например, если бы я сделал МРТ условно там, год назад, может быть, или год, года-два назад, то, конечно, здесь бы возможно было видно, что что-то идет не так. Я быстро бы сориентировался, скорректировал питание, скорректировал какие-то нагрузки, добавил бы хендерпротектора, добавил бы, допустим, коллагена, добавил бы специальный генетический комплекс, не так бы сидел и так далее. В общем, над некоторыми моментами поработал 100%. И, конечно, вот этого бы сейчас у меня не было. Поэтому в заключение могу сказать, что мы работаем, мы продолжаем работать, не сдаемся и дальше больше, ребят. Несмотря вот на эту всю хрень, которая может быть, все будет офигенно. И, конечно, как всегда, увидимся в новых видео. До встречи.